Поясню, что такое вальгусная деформация стоп чтобы было понятно это x-образное отклонение стоп то есть как вот x-образная степень э, разницы то есть э, она может быть выраженной когда явно видно когда ребенок идет у него изменены стопы стопы развернуты к наружу а бывает едва заметно ну почему-то почему-то у нас на это редко обращается внимание. И это большой недочет. Большая проблема может перерастать и не может перерастать, а непременно перерастает в итоге в колоссальную проблему. Дорогие друзья, если вы увидели, обратили внимание на то, что ваш ребенок предъявляет жалобы на головные боли, Пусть даже самые незначительные, приходящие, кратковременные, на более голеностопных суставах, на более в коленных суставах, на похрустывание, ощущение похрустывания в коленных суставах. Не пропускайте это мимо внимания. Обратите на это свое драгоценнейшее внимание и ведите к ребенку, ребенка к врачу-ортопеду. Потому что именно эти вот проявления могут быть и очень часто являются следствием вальгусной деформации стопы.